Представляем вашему вниманию ведро конусное. Пожарные щиты, размещаемые в различных зданиях и сооружениях, комплектуются определенным набором приспособлений, которые способствуют быстрой ликвидации очага возгорания. В этот комплект обязательно входит ведро пожарное, которое отличается от более привычных изделий довольно-таки специфической формой. Зачерпывать песок либо воду из различных источников коническим ведром гораздо проще, чем изделием с плоским днищем. Процедура выполняется намного быстрее. Помимо этого, вода в таком сосуде не расплескивается. Помимо этого, заостренным конусным ведром можно довольно успешно разбивать лед на замерзших водоемах. В случае, если другие источники размещены вне зоны досягаемости. Вес ведра 900 грамм, окрашен порошковой краской в красный цвет.